Пивко холодненькое. Класс. Хотите, я вас научу, как сделать куриные палочки к пиву? Это очень даже симпатично. И очень вкусно. Вот я сделал, даже назвал их по своему паприканские куриные палочки к пиву, вот так почему паприканские, потому что они в паприке были приготовлены и такие как слегка подвяленые ну соленые <музыка> конечно <когда. музыка> давайте расскажу во первых Нужно куриное филе. Куриное филе. Его нужно порезать на соломке. На вот такие далее с паприкой я уже готовил и честно сказать мне вот не сильно зашло наверное я не люблю такой приторный э, вкус паприки мне даже пришлось филешки промыть чтобы немножко вот сбить вот этот приторный вкус если вы сильно любите паприку, наверное, даже больше, чем я, то вот ваш рецепт. Я же все-таки хочу сегодня сделать немножко иначе. Я специально купил сушеные вяленые томаты. Вот такие. Специй. Вот в них я и буду обваливать филе Затем мне понадобится форма и много много соли таким образом слой за слоем соль, филе засыпали солью филе засыпали солью далее получается все, филе засыпано соль, солью Смотрите внимательно, чтобы по периметру, по борту мясо не выглядывало. Можно ножиком аккуратненько подправить, чтобы соль провалилась. И убираем контейнер в морозилку. Дней на 7. Ну, минимум хотя бы 6. Далее достаем из морозилки, убираем в нижнюю камеру, что у вас будет все замерзшее, там убираем в нижнюю камеру, и еще сутки, оно медленно-медленно тает. Что у вас получится? У вас получится много-много мокрой соли, прям очень мокрой и вот такие кусочки филе их можно промыть рекомендую сутки прошли разморозилось, сразу все мясо доставайте и убирайте отдельно чтобы оно у вас оно будет лучше оно будет более сухое Сейчас вот у меня сутки передержал в холодильнике, и оно так поприлипало очень сильно. Ну ничего, промываем в любом случае, даже если передержали. Промыли под водой, на бумажные полотенца выложили, просушили буквально там 10-15 минут. И к пиву у вас мировой закус. Ну и как обычно, с тебя подписка, а с меня вкусные ролики.